Уважаемые коллеги, ну я очень благодарен за да, приглашение очень, э, выступить на вот этом мероприятии, потому что мне кажется, что э, вопрос постоянного э, следования рекомендациям это безумно важный вопрос, который в нашей стране, конечно, э, всегда остается за скобками обсуждения. То есть мы все время э, говорим о том, что включить в рекомендации, что не включать, и это... Ну, иногда бывает даже камнем преткновения в зависимости от стоимости той или иной методики, стоимости того или иного препарата, но вопрос в том, кто и как соблюдает эти рекомендации пока остается за кадром и с одной стороны это плохо, потому что конечно те результаты, которые мы предполагаем, результаты лечения, они связаны, конечно, с оптимальными результатами с исследованием рекомендаций, которые выстроены на основании международных клинических исследований. С другой стороны, нужно понимать, вот о чем предыдущий Дерон Камитно говорила, Мария Александровна, проблема заключается в том, что довольно часто рекомендации стандарты являются, ну если не калькой, то довольно детально скопированы с международных рекомендаций. И это ну, это не всегда применимо к нашей реальности. Да, есть в России регионы, которые простираются на 3000 километров. А, ну и даже в полтора, раз в полтора месяца пациенту не всегда удается как бы, приехать из труднодоступного региона. Тем не менее, изменение сроков обследования будет уже нарушением рекомендаций а, и, и, и клинической практики. Поэтому мне кажется, что этот вопрос он должен очень часто и очень детально обсуждаться между региональными учреждениями здравоохранения федеральными и министерством здравоохранения просто для того чтобы нам двигаться дальше изменять те правила по которым мы играем адаптировать их к тому с одной стороны чтобы мы можем что мы можем делать с другой стороны адаптировать их к тому что на что будут готовы наши пациенты, и третье – это, конечно, стремиться приблизить их к тому, что мы знаем в качестве оптимальной практики. Я, к сожалению, немного неправильно понял задачу. Поэтому у меня первый слайд стоит. Значит, я не очень правильно понял задачу, поэтому я, конечно, акцент делал именно на смысловых моментах, а не на о том, что, как, как, как именно нужно проводить эти процедуры. Поэтому я позволю себе говорить об этом на словах, а, соответственно, смысловую часть покажу вам на слайде. Несколько принципиальных моментов, которые были изменены в клинических рекомендациях, которые посвящены лечению рака легкого. Первый, самый большой прорыв связан с тем, что мы теперь уже знаем о том, что мутации довольно много, в частности, при аденокарциномии некоторые начинают э, приобретать значение при плоскоклеточных опухолях. Эти мутации, эти мутации довольно многообразны, они по-разному влияют на лечение. Какие-то мы можем использовать, какие-то нет. Какие-то важны для уже существующих методов лечения, какие-то определяют неэффективность иммунотерапии, какие-то определяют высокую эффективность таргетной терапии. То есть мы э, теперь для того, чтобы формировать Оптимальный подход к лечению должны, безусловно, знать молекулярно-генетический профиль. И здесь, так же, как и раньше, существует два вида молекулярных нарушений. Первое – это основные, которые должны быть определены до начала проведения лекарственной терапии. Это и ИГФР, транслокация АЛКРУС-1 и мутации БЕРА. И редкие молекулярные нарушения, которые уже можно которые можно определять на фоне проведения первой линии терапии. Ну, чаще всего это целесообразно, тогда когда предыдущих не выявлено. Искать редкие активирующие мутации я имею в виду. Поэтому на фоне химиотерапии, химио-иммунотерапии или химиотаргетной терапии, если мы говорим про терапию с биоцезуманом. Важно сказать, что поиск активирующих мутаций, это довольно история э, на настоящий момент э, должна быть проактивная. То есть, мы, конечно, мы предполагаем, что мутации с большей вероятностью будут у молодых пациентов, у никогда не куривших пациентов. Но э, это не снимает необходимость проводить аналогичное тестирование для больных, которые курили у которых получилось отдельно карцинома э, Так или иначе. Значит, определение э, оптимального объема и э, GFR. АЛК, РОС 1 Гиберак требуется всем пациентам с аденокарциномой легкого. Проведение дополнительного исследования, которое на настоящий момент рекомендованным методом которого является сегвенирование следующего поколения, показано пациентам молодым, никогда не курившим, и пациентам, ну, в первую очередь, молодым пациентам. Почему? Потому что механизм канцерогенеза, который характерен для опухоли легкого, связанный с ингаляцией различных карциногенов, будь то Смолы табачного дыма, никотин или внешние какие-то факторы загрязнения требуют довольно длительного периода для того, чтобы превратить нормальный эпителий в опухоль. Поэтому у пациентов молодого возраста просто этот критический срок не достигнут. Поэтому в текущих рекомендациях было предложено проводить секвенирование следующего поколения молодым пациентам до 35 лет, которым, у которых не выявлено, активирующих мутаций наиболее распространен. Это очень важный момент, который, к сожалению, мы можем реализовать пока не во всех регионах нашей страны, но тем не менее, наверное, это путь к тому, чтобы интегрировать секвенирование следующего поколения в клиническую практику и применять его значительно шире, чем мы это делаем. Выявление активирующих мутаций имеет принципиальное значение, потому что в зависимости от того, какое лечение пациенты получают, существенно изменяется их продолжительность жизни. Речь идет про таргетную терапию, наиболее оптимальный вариант, но не только. Потому что пациенты с активирующими мутациями, с редкими активирующими мутациями, такими как транслокация РЕД 1%, инсерции в ХЕР2, инсерции в 20-м экзоне GFR, ну и прочее. Да, они не нуждаются чаще всего в проведении иммунотерапии, потому что у них она будет малоэффективна. Проведение иммунотерапии этим пациентам является ну, определенной степени трата ресурса. Раз. И, к сожалению, подвергает пациентов риску дополнительной токсичности. Поэтому, возвращаясь к клиническим рекомендациям, в на настоящий момент аденокарцинома легкого, независимо от статуса курения, должны быть определены. Четыре частых молекулярных нарушений – это оптимальный объем. И затем на фоне проведения первой линии, если они не выявлены, должен производиться переход к определению более редких молекулярных нарушений. У молодых пациентов целесообразно это делать методом секвенирования следующего поколения для выявления наиболее широкого спектра и определения, и сохранения материала для последующих исследований. Значит, следующими существенными изменениями, которые были внесены в клинические рекомендации, является изменение тактики одевантной терапии. Это принципиально важно, потому что одевантная терапия является одним из тех, тех немногих клинических ситуаций, когда проведение лекарственной терапии позволяет сохранить жизнь, позволяет излечить часть пациентов, у которых произошел бы рецидив заболевания. Рак легкого относится к агрессивным виде опухолей, для которых скорость, для которых длительность предклинического этапа не настолько высока, чтобы мы могли эффективно применять программы скрининга опухолей легкого. То есть они работают только у пациентов с довольно высоким риском возникновения злокачественных опухолей с большим анамнезом курения. У всех остальных пока таких эффективных методов нет. Тем не менее, около 30-40% пациентов являются на операбельных стадиях. Это те ситуации, когда проведение операции приводит к излечению части пациентов. К сожалению, в отличие от рака молочной железы, колоректального рака, где само по себе хирургическое лечение позволяет вылечить 60-70% пациентов, при опухолях легкого эти показатели значительно хуже. Связано это, по-видимому, с активным кровоснабжением органов и ранним распространением клеток за пределы органа, ну, то есть ранним метастазированием, но метастазированием не макроскопическим, а микроскопическим. Поэтому с самого начала было понятно, что кроме хирургического лечения, должно... Должны быть и другие этапы комбинированного подхода для оптима получения оптимального результата у таких пациентов. И такой подход был найден, это долгое время являлось химиотерапией. На настоящий момент стандартным подходом является проведение лекарственной терапии в течение четырех циклов на основе препаратов платины, начинают в течение восьми недель после выполнения хирургического лечения. Это то, что уже на протяжении многих лет сохраняется и переходит из рекомендации в рекомендации. Вопрос о том, кто из пациентов нуждается в проведении лечения – Оказался не таким простым, потому что, к сожалению, преимущество, которое достигается проведения четырех циклов, минимальное от 5 до 15%. И для того, чтобы показать достоверность этих различий, потребовался мета многих исследований, в рамках которых и было показано, что для больных со второй А. А стадии, в котором было проведено хирургическое лечение, проведение вот четырех циклов платиносодержащей химиотерапии позволяет увеличить результаты а, а, безрецидивной выживания, то есть помочь части пациентов а, излечиться. А, вопрос по поводу более ранней первой B стадии, а, он на настоящий момент а, не до конца определен, связано это с а, пограничным влиянием. На безрецидивной желаемости для этих пациентов. И есть небольшая группа больных, которая выигрывает. Это пациенты с высоким риском, но это уже как бы дополнительное обсуждение, которое должно проводиться в том числе с пациентом. Были проведены исследования нескольких вариантов лечения, больше всего доказательные базы для режимов, которые содержат цисплатин и навелбин, но были исследования и для карбоплатина с паклетакселом, одной из последних для приметрикседа с карбоплатином, для винореббина с карбоплатином. В общем-то, они все дают похожие результаты, поэтому мы выбирать один из режимов можем на основании удобства и ожидания токсичности. Поэтому на настоящий момент приемлемым считается проведение терапии на основе препаратов платины, приоритет для цисплатина, больше данных и, с, и, и со второй цитостатик э, новейшего поколения, примедрексиат, фенеральбин э, или покритоксел. И ведутся так. вот из этих режимов необходимо выбирать для того, чтобы проводить адематную терапию. Лечение проводится до четырех циклов, дальше пациенты наблюдаются. Такова была парадигма до э, недавнего времени. И много было усилий направлено на то, чтобы доказать, что э, таргетная терапия э, может повлиять на для отдельных пациентов с активирующими мутациями. Тем не менее, это долгое время не, не проводилось, до, не удавалось до тех пор, пока не было интегрировано усимеретение. Э, в лечение. Оказалось, что для небольшой группы больных, у которых есть активирующие мутации, применение у осиммертенибов в течение трех лет после выполнения хирургического лечения позволяет значимо увеличивать время до прогрессив... безрецидивной выживаемости, это принципиально важно, и влияет также на общую выживаемость, это уже одни из последних данных, которые постепенно обновляются, и все идет к тому, что группа со осиммертенибов может получить и преимущество с точки зрения общей продолжительности жизни. Поэтому на этапе выполнения хирургического лечения Важно проводить тестирование на наличие молекулярных нарушений GFR, и у больных, у которых выявлено это молекулярное нарушение, требуется проводить э, дополнительное лечение усилимортинибом. Э, Вопрос о том, можно ли проводить это лечение, э, нужно ли проводить это лечение после четырех циклов химиотерапии платиносодержащей или его можно проводить вместо этого лечения, он на настоящий момент открыт. Тем не менее, как показано в исследовании, принципиальных различий между двумя этими подходами нет. Другой новый как бы исследование, которое было инкорпорировано в клинические рекомендации, связано с лечением пациентов с, с экспрессией ПДЛ. Иммунотерапия, ингибиторы контрольных точек, отезолизумаб, точно так же были интегрированы в лечение этих пациентов. И в рамках большого исследования Empower 010, довольно сложный дизайн, много целей, было показано, что для больных с высоким уровнем экспрессии эпидель применение отезолизумаба после окончания абьюантного этапа цитостатической терапии может привести к увеличению общей продолжительности жизни и повлиять на безрецидивную выживание. На основании этого эта был, рекомендация была инкорпорирована в наши клинические рекомендации, потенциально больным с высоким уровнем эспросипедель, после окончания химиотерапии мы можем проводить адювантную иммунотерапию в течение года для снижения риска рецидива и увеличения общей продолжительности жизни. Пока это, скажем так, первый шаг к тому, чтобы инкорпорировать в переоперационное лечение иммунотерапию, и эта рекомендация не на первом месте, она а среди прочих, потому что, например, похожие исследования спембролизации не привело к аналогичным результатам. И это, безусловно, является принципиальным вопросом, который будет обсуждаться в дальнейшем и в следующих обновлениях рекомендаций. В последних рекомендациях была изменена, была изменена тактика неодевантной терапии. Это произошло на основании исследования Чикмей 816 в рамках которого было показано, что добавление к предоперационной химиотерапии всего нескольких введений ингибитора контрольных точек неволомаба позволяет существенно увеличить частоту полных патоморфологических регрессов и, ну, что в свою очередь, по-видимому, влияет на снижение риска рецидива и фактически увеличение общей продолжительности жизни. Это принципиальное изменение тактики вероятнее всего позволит нам в будущем существенно изменить прогноз больных, которым было проведено локальное, локальное лечение. В настоящий момент основания для того, чтобы в это верить, достаточно. Есть и другое исследование, на ДИМ-2, в котором показано похожее влияние иммунотерапии. Есть уже долгосрочное наблюдение за пациентами в на ДИМ-1, где довольно много пациентов получали лечение, и ни у одного из тех, которые были... по достигли полного фотоморфологического регресса, никаких проблем с а, а, рецидивом заболевания не было. Поэтому на настоящий момент в рекомендациях оговорена возможность проведения комбинированной химиоимунотерапии пациентам до Выполнение хирургического лечения с целью достижения максимального эффекта. Пока группой пациентов, к которым это допустимо, являются те пациенты, которым, ну, по, которым показано проведение неодевантного лечения. Это группа с поражением Н2, с солитарным характером, которым будет по-следующему выполнено хирургическое лечение. Всем остальным больным показано проведение химио-лучевой терапии. В текущих рекомендациях я уже по времени выбился, но я постараюсь в течение 5 минут все то, что мне осталось рассказать. А, другое, а, другим элементом клинических рекомендаций, на которые стоит обратить внимание, является химиолучевая терапия. Это а, огромная проблема в нашей стране, которая, тем не менее, все-таки а, в течение последних лет существенно улучшается. Достигается это в первую очередь усилиями радиологов, которые интегрируют и активируют а, коллег регионах к проведению химиолучевой терапии, к а, снижению вот этого уровня боязнь опасений, кровотечений, которые могут наблюдаться у пациентов с большим распространением опухоли, что характерно для опухоли плоскоклеточной природы. На настоящий момент мы больным с неоперабельным, местно распространенным немокроклеточным раком легкого показано проведение химио-лучевой терапии с скорой оценкой эффекта проведенной химио терапии в течение двух недель и переходом на максимально быстрое начало терапии, поддерживающей иммунотерапии именно такой результат лечения позволяет практически на одну десятую улучшить, долю, улучшить вероятность пятилетней выживаемости для этих пациентов и даже больше в полтора раза увеличить долю пациентов, которые будут жить в течение пяти лет без прогрессирования заболеваний. Это одна из тех областей, где соблюдение клинических рекомендаций довольно сложно и, если говорить формально. Конечно, возможность применения этого алгоритма в клинической практике, она связана исключительно с опытом, потому что у значимой части пациентов на фоне проведения иммунотерапии возникают пульмониты, которые могут быть связаны с лучевой терапией, могут быть связаны с иммунотерапией. Поэтому ну, как бы это то, что исключительно можно работать практикой и требует тщательного взаимодействия с радиологами на собственно всех этапах лечения пациентов. Так или иначе, в клинических рекомендациях это предполагается. Терапию дурболемабом требуется проводить до года. И сейчас есть разные КСГ, некоторые из них позволяют проводить иммунотерапию один раз в четыре недели, что, в общем, довольно удобно и для стационаров, и для пациентов. Отдельный вопрос буквально в двух словах – это проведение локального лечения у больных с угрозой патологических изменений. Это та область, которая недооценивается в нашей стране. У нас есть несколько примеров того, когда проведение локального лечения, а потом реализовывалось отсутствие симптомов на протяжении длительного времени, на протяжении года. Вот эта больная жива до сих пор, у нее все хорошо. Мы ей провели с самого начала лучевую терапию на кости, дальше она получала иммунотерапию. Другая пациентка, совместно с Никитой Евгеньевичем, мы ее лечили, здесь не так все хорошо получилось, мы у нее выявили мутацию, и начали лечение без проведения локального лечения на поясничный отдел позвоночника. На седьмой день произошел перелом, компрессия корешков спинного мозга и симптомы на протяжении двух лет терапии, двух лет таргетной терапии. К сожалению, это можно было предотвратить, проведя своевременно вот этот этап локального лечения, чем необходимо помнить, и это оговорено в клинических рекомендациях. И, безусловно, это та ситуация, в которой взаимодействие с федеральными клиническими центрами, наверное, было бы приоритетным, потому что, ну, далеко не во всех регионах, региональных центрах есть возможность выполнения высокоспециализированных остеопластических различных вариантов стереотоксической лучевой терапии, которые в этой ситуации могут сохранить пациентам качество жизни, а, к сожалению, в нашей с пациентов, которые получают системное лечение, это практически равно длительной продолжительности их выживания. Значит, вопрос, последний вопрос, который мне хотелось обсудить, буквально в, в, в трех словах, это вопрос о том, что же делать с пациентами, у которых выявлено системное заболевание, у которых, о котором проведено комплексное обследование, которое должно включать и исследование головного мозга, потому что у 20% пациентов есть бессимптомные очаги, воздействия, на которые до начала лечения приведет существенно к изменению риска событий, связанных с очагами в головном мозге. Проведение к к компьютерной томографии органов грудной клетки, брюшной полости ПЭТ в этой ситуации выполнять не обязательно. Гистологическая верификация иммуногистохимического подтверждения вида опухоли с последующим исследованием биомаркеров, которые, как я уже говорил, это, а, определяют активность таргетной терапии, активирующей мутации. И второе, это определение чувствительности к иммунотерапии. Сейчас пока, к сожалению, у нас маркер такой только один, а это PDL-экспрессия, он делается иммуногистохимическим методом. Здесь нужно обратить внимание, что что а, то исследование, которое делает Евгений Навич, оно может позволять лишь оценочно судить о уровне экспрессии, требует затем подтверждения и уточнения с помощью иммуногистохимического исследования. Об этом необходимо помнить, потому что ориентироваться только на него для определения тактики иммунотерапии мы не можем. И, безусловно, нужно знать, что иммунотерапия – это важнейший метод, который позволяет улучшить большинство из показателей. Но пока в том виде, в котором она есть, к сожалению, иммунотерапия не стала той нацрея для наших пациентов, на которую мы очень сильно надеялись. К сожалению, без рецидива заболевания проживают всего меньше одного из десяти пациентов, то есть реже, чем один из десяти. Один из десяти больных чуть больше 13% живут в течение пяти лет. Это, безусловно, больше, чем тех пациентов, которые не получают иммунотерапию, но это пока далеко от тех оптимальных результатов, которые мы хотели. К сожалению, похожие результаты получаются для двойной иммунотерапии, и, по-видимому, похожие результаты будут до двойной иммунотерапии, с химиотерапией. Поэтому вопрос о том, кому же назначать, иммунотерапию, а кому можно начать с химиотерапии, он, безусловно, остается открытым. И мы теперь знаем, что и даже больные с гиперэкспрессией, ПДЛ, они очень сильно различаются между собой. Есть больные с высокой экспрессией, которые можно проводить монотерапию, а есть больные, которые нуждаются в проведении химио в связи с гнетом опухолевой нагрузки и симптомами, связанными с опухолем. А, в этом году были внесены изменения, которые а, позволили нам а, говорить о том, что Больным С высоким уровнем экспрессии, высокой скоростью роста, наличием симптомов и угрозой для или прорастания разных органов в качестве первой линии терапии, независимо от уровня экспрессии, может быть инициирована терапия, иммунотерапия. Единственная категория пациентов, которым это не рекомендовано в рамках текущих рекомендаций, это больные с а, пожилого возраста. У них преимущество существенно от использования химиомуторапестического подхода не а, получается. Это мой последний слайд. Очень важно. Помнить о том, что э, иммунотерапия, безусловно, является важным прорывом, но э, это не... она, она на настоящий момент не стала тем методом лечения, ради которого нужно бросать все там и который единственный приносит результат безусловно она может работать но она может работать только у отдельных пациентов и до начала лечения требуется конечно приложить максимальные усилия к тому, чтобы определить тех пациентов которые, у которых иммунотерапия приведет к длительному эффекту это курищики это больные с э, высоким уровнем и ультравысоким уровнем экспрессии ПДЛ э, больные без активирующих мутаций для этих пациентов да Результат может быть хороший, и, наверное, они являются ЦТВ-группы. группой. А у всех остальных пациентов нужно помнить про химиотерапию, потому что именно она является основополагающим методом лечения, который позволяет достичь... Улучшение симптомов хотя бы на каком-то этапе. В качестве э, э, цитостатической составляющей до настоящего момента стандартным подходом является использование карбоплатины с препаратами третьего поколения, с пиметриксидом, с э, паклитоксилом, реже с доцитоксилом. Для пациентов с аденокарсоном легкого без угрозы кровотечений мы можем добавлять к этому таргетную терапию а, биоцизумабом. Лечение практически всегда проводится до 4 циклов, в некоторых ситуациях можно сделать 6 циклов, и затем в случае удобства и в случае возможности стационара можно перейти на поддерживающую терапию а, пимитрекседом и биоцизумабом. Большое спасибо, коллеги, я прошу прощения, что я так перебрал время.